Ой ой. ой, ой! Ой, ой, ой не дать ничего! Хьючек, О, чего? Я здесь! Ого! Ты Да, что ты берешься, что, господи, за это? Да, Ой, мамочки! Отклезь! Если... Он тебе, господи, бежит! Обязательно! Спасай! Заткни, говорю, свою сигнализацию! Нельзя бежать! Да почему? Отклезь! дороги в плакатку! Береги лес от пожара! Видал? Видал? Видал? Он как раз вот и догорает сейчас! Так вот надо беречь лес, понимаешь? Тушить лес Ну как же мы его потусим? Холода ушастая! Звони 01 и все. Быстро! Айо, Пожарная! Гаим! Помогите! Здравствуйте! Вы дозвонились в пожарную команду? К сожалению, свободных машин нет! Айо, Девушка! А что у вас там пожар что ли? Дайте это сказать! Оставьте, пожалуйста, свои сообщения после сигнала. А пока мы послезавтра приедем, начинайте тушить своими силами. Спасибо. Ну, чего? Ой! Сказали тушить своими силами. Фу, чтобы они сгорели уже. Ну, своими, Стёпка, так спали. Так, ты пивом с утра зарядился? Ну, извини, глупость спросил. Я тоже. Отступать, Стёпка, некуда. Москва за нами. Так. Пошли! С чего начнем? Может быть, с этого кустика? Так, ну, можно и с него. Открыть Кингстоны. Ой, жалко, Зильки нету. Он как раз по кустам специалист. Дорогие телезрители. Здравствуйте! В эфире информационно-успокоительная программа «Тушите свет» и ее ведущие Хрюн и Степан. Ой, черовница! Да, и впервые Ой. у нас в гостях очаровательная, удивительная, привлекательная, обаятельная. Ну все, все, все, точно, «Тушите свет» это надолго завел. ну ушастый. Да а тебе, Ксюха, надо было сразу сказать, не программа «Тушите свет», а программа «Тушите торф», чтобы сразу в тему. Ксюшенька, не обращайте внимания на этого грубия. Ай, а и Почему? хрен в чем-то прав. Потому а? что говорить мы сегодня действительно будем о пожарах в Подмосковье. А? Кстати, проблема это для меня очень актуальна. Потому а? что в Подмосковье я и живу. А? И сегодня к, ма к вам, мальчики, еле-еле добралась. Дверь не могла в квартире найти. Все в дыму. О, да я из-за дыма сегодня не... у Тубзолети заблудился. Но не все потерял. Дверь и все у... а? остальное. А? Капризы природы. Судил да это не капризы. Это уже истерика какая-то. Меня аж бьет колодик. <связь> Легко и выскакивает. Раз, а, а, от это... А у тебя как ничего нет? Но не стоит винить только природу. Есть такие граждане, которых еще называют дикарями. Ага. Вот они дикарями и любят отдыхать. Оставляют везде окурки, да, мусорят. Да, да, случае, это уже не дикаря, а да, А может, это депутаты вернулись со своих каникул и пикников, и костры забыли потушить? А? Ну, а? Зато наконец-то получен ответ на вопрос. Европа мы или, увы, нет? но нет, никогда ничего. Это ты что имеешь в виду? Ну, Он я... имеет в виду, что Европу затопила. Да. там у них все гниет. А у нас засуха, значит, никакая мы не Европа, ну, у нас все погорело. Ну, Погорелся мы. мы ну, кстати, вот я вот сижу так подсчитываю, ну. если считать по количеству бедствий, тут Но. мы от цивилизованных стран не отстаем. Ну. Там со своими бедами справляются достаточно быстро. А у нас вот в середине июля горит, и никак. Позволяем, наверное, и правительству посевелиться. как они посевелятся только так, надо будет теле-теле-теле-бом, загорелся белый дом. Геннадий. <свят> вот тогда будет хоть какой-то пунктир это вас... <свят> Что это за явление? Ой. Это у нас место стихийные да, да. Я твою квартиру когда-нибудь подпалю, гад, и свою заодно. А, а, я, а, я, а, я, а я тогда затоплю вас к чертовой матери, а вы, товарищ Рыженькая, как вас там, Суркова или чего, брали бы свои вещички и шли бы по делам, бы топали, цокали, а, а, а то я уже иду в Тубзолет, Организовывать цунами, Ксюшенька. чтобы смыло всех полно. Давайте ну, продолжим. Все настроение Казма. мне искупит. А что так? Во-первых, не рыженькая. А, а а Во-вторых, не сурково. Фамилию как? еще переврал. А какая ты суркова и рыженькая? Дальше у Ты не переживай, а ну потом само замолкаете. Ксенюшка, подулся. Да, давай, милые. Давайте. Тем более, что на связь вышел наш корреспондент Филип. Филип, расскажите, как получилось, что пожар достиг таких масштабов. Давай, прокашляйся! Привет! Просто природа привыкла к дыму. А тут промышленные предприятия закрываются, так у нее ломка и началась. Пришлось самой дымить. Битва с огнем идет, но пока пожарники ее проигрывают в сухую. Ой. На дождь надеяться не приходится, потому что тучек к празднику разогнали, причем, видно, так сильно их не пугали, что они не скоро сюда вернутся. Ой-ой-ой! Зато по туристам раздоле никаких тебе костров разводить не надо. Сел в кружок вокруг пожара и принчи там на гитаре. Там про то, как ты сегодня сюда не пришла. Ля -ля. Ой, ну, да. А продвинутые турагентства возят сюда людей на уникальную охоту. Впервые в мире выдается лицензия на сырокопченую пить. Я... Ой, ой, ой. Как мне намекнули, что пора заканчивать. Ой, все, пока. ой! Да, это сколько за там всего за полтора месяца сгорел? Зато нашим властям есть теперь чем посыпать голову. Ой, эй, я-то не сказанула, а внушай. А вот мне не внушает, повторюсь, полтора месяца. Никто не может справиться с этим позаром. В Москве уже он просто дышать нечего. Да, раньше бывало, выйдешь на улицу, вдохнешь чистого ортофосфорного бензолу с хлорпикрином и на работу. Да это. я не об а, этом. Не ссорьтесь, не ссорьтесь. А, Пушить а, а, торфяники а, а. очень непросто. Ксеньюска, но горят не только торфяники. Уже сгорело несколько деревень, а? они рассказывали. Потусыть их не смогли именно из-за отсутствия людей и техники. Значит, властью надо, ну, как-то предпринять усилия. Правильно, торфяники. разрешить клонирование и клонировать шойку, чтобы везде успевал. Ах, ты не выносишь Почему? Слойку тебе сто! Огневузка по Паскакуска? Это сам ты сам! Баскакуска! Да не надо переговорить! Я же говорила вам, что чиновников винить бесполезно. Они всегда найдут себе оправдание. Ксенью, напомини! Хоть одно оправдание! Ну, например, отрапортуют о том, что досрочно начали отопительный сезон. Кстати, все эти вопросы мы можем задать нашему сегодняшнему гостю. Сегодня у нас в студии полумэр Москвы, господин Бесшансов. Поздоровка сейчас. Надо срать сказать ему. Здравствуйте, господин Бесшанс. Шансов, скажите, что вы можете сказать о ситуации в Подмосковье? Это, где вы говорите? И... В Москве. Ага, это, в метро, что ли? Это я пошутил. Нет, я имею в виду лесные пожары. А, эти. А. Мы приняли решение приурочить эти пожары к 190-летию Большого Московского пожара 1812 года. Ой, так а нам-то что делать? Ведь дышать уже нечем. Да мне-то какая разница, Господи. Главное, чтобы не было. Что? Я, я, я просто не расслышал вас. Я, я, я, я говорю, мы рекомендуем всем москвичам просто задержать дыхание недели на две. Это для начала, а потом там да, все будет нормально. Справимся Но ведь нет гарантии, что через две недели все уже закончится А между тем, уже сейчас содержание окиси углерода в воздухе дважды превышает нормы Ой, нашли о чем беспокоиться Эту проблему мы уже давно решили Увеличили норму в два раза А пенсионерам в три с первого числа Так что дышите на здоровье Но что-нибудь конкретное вы собираетесь предпринимать? А как же! Собираемся перекрыть газопровод в Европу А по трубам оттуда начать качать к нам воду и, так сказать, Европу осушим и пожары потушим. Ха, и успокоились, нет? Честно говоря, нет. И, я думаю, наших телезрителей ваши ответы тоже вряд ли успокоят. И вообще, мне кажется, что власти просто в упор не замечают существующие да. проблемы. Так, о, ну как же мы ее заметим, когда смог такой кругом? Я и вас вижу еле как как сквозь сито. Э, это, вообще, с кем я разговариваю? Вы, кто, кто вы? Охрана! Охрана! Охрана! Охрана! здесь идите на голос. Все, заблудились в дыму. Ну что я могу сказать? Теперь в список стихийных бедствий, помимо пожаров и наводнений, можно еще внести и самих чиновников. Можно задвинуло, внушаете его. точно! Вот за что нельзя сейчас спросить тех чиновников, которые в свое время приказали подмосковные болота с непонятной целью осусать! Вот они и горят! Запомни стопа! Единственный для человека способ не вмешиваться в природу земли это жить на Луне! Вот! Да, сказал. А что вы думали? Тоже по почитываем фантастики всякие. Ладно, все. Давай петь, а то поздно, а мне еще к суху домой провожать. Позволь, я, а провожу, не, я, пров я провожу. Я провожу бы тебя, говорили. Я ей шоколадку купил. Подожди, я без вас а, двоих никуда не пойду. Тем а более, вы же помните, как мне далеко ехать. Вот и не ходи никуда, до понедельника у нас никого не будет. Давай мы тебе матрас в ванной поселим. Его вот степка один раз смотрим. А ну все, ладно, все это. Давай, после разберемся. Три-четыре закивай. А пожары все интенсивнее, Ой! Целый день и ночь до утра. Как, как нам дороги, дороги эти дымные подмосковные вечера. Молодцы! Ксения, как там у Тузги? И дым торфяников нам сладок и приятен. Да и нет, природа не храма, мастерская. Это ты к чему, Степан? А к тому, что нефига у мастерской курить. И А ты все равно рыженькая.